Короче, Люк на Татуине смотрит на двойной закат и мечтает примкнуть к восстанию. Затем появляется Убиван и такой «Примкни к восстанию!» «А как же мои дядя с тетей? Не волнуйся!» Они мертвы. Они берут и 3 po 2 встречают Хана и Чуй и уносятся на Соколе. В то время на «Звезде смерти» Лея такая «Ой, смотрите, Алдеран!» Сокол попадает в луч захвата. Люк хочет спасти принцессу, но Хан не соглашается, пока не узнает, что она секси оби -ван выключает луч, Люк ломает пульт управления мостом, чтобы потискать Лею, а потом они все встречаются в ангаре. Оби-Ван уделывает Вейдера, но ему надоедает жить, и он такой, да пошло оно. Люк такой, нет, и они улетают на Соколе. Ле думает, что Империя их отпустит, но точно не будет следить за ними. База повстанцев в пяти минутах лету. Повстанцы атакуют Звезду Смерти, все идет наперекосяк, но Люку помогают вдохновляющие речи духа Оби-Вана. Люк делает невероятный выстрел, и Таркин такой, вот блин. На ИВИ не устраивают вечеринку, Лея раздают медали, и все такие да.